так всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз планшет intus графический планшет так ну и это intus pen small есть еще intel pen small touch это с э, тачпадом непосредственно на поверхности самого планшета ну и еще добавляется ластик на ручке то есть здесь ластика на ручке нету с обратной стороны так ну и в настоящее время то есть идет данные же планшеты только немножко другой стилистики более современные это КТЛ 480 с А сейчас идет 490 серия. Ну принцип тот же самый. Единственное здесь кое-что изменили. То есть точки э, кнопки. 4 штуки, которые можно задать по умолчанию взаимодействия с различными программами. То есть здесь они пластиковые, а в настоящих резиновые. Ну то есть в новых резиновые так, ну и что из себя представляет? Вот такая вот упаковка стандартная на обратной стороне характеристики. То есть в первую очередь предназначен для э, ноутбуков. То есть можно делать различные наброски рисовать. Дополнительным аксессуаром, который покупается, это Wi-Fi wi модуль чтобы исключить проводную можно при помощи него осуществлять передачу данных с планшета непосредственно в компьютер так ну и чувствительность нажатия на это еще двадцать четыре само перо без батареек так ну и клавиши 4 я уже говорил то есть дополнительные аксессуары можно купить тонкий дизайн сменный держатель пера и цветное кольцо придание идеальности так есть перья в запасе габаритные размеры 210 на 178 на 10 миллиметров ну и рабочая область в которой вы можете отрисовывать объекты с планшета это 152 на 95 миллиметров. ну то есть этот планшет графический начального уровня и предназначен для того чтобы м -м, ну, предварительно оценить нужен вам планшет графический или не нужен в своей работе то есть есть версии про то есть ну и взаимодействует с windows и Макос. Так, ну, открываем. То есть здесь просто дизайн упаковки такой же, как у Apple, то есть с различными приветствиями. Так, ну и внутри вот находится у нас ручка упакована то есть кнопки как на мышке синее кольцо которое меняется на черное сам грифель то а есть здесь батарейка Нету, внутри. Вот такая вот ручка. Так, дальше сам планшет упакованный. Так, чуть попозже откроем. Дальше кабель подключение USB. То есть непосредственно планшет. И непосредственно компьютер ну или ноутбук ну и также здесь присутствует диск-драйверов для windows для mac Но лучше скачивать с официального сайта ну и вот запасные, так называемый держатель ручки черного цвета. И вот на, непосредственно на ручку черное кольцо. Если вам не устраивает синее. Так, документация на нескольких языках, в том числе на русском. есть все находится в этой коробочке инструкции. Плюс, скорее всего, там лежит полная инструкция. Так, ну и возвращаемся непосредственно к планшету. То есть, вот... С обратной стороны. Дальше здесь вот устанавливается датчик, ну и хранится приемник. Так, здесь вот отсеке наход, находится грифельный удалитель. То есть можно удалять грифель. И можно заменить, то есть держать, сюда вставляется. Ну и в таком состоянии хранится пока не используется так ну и на обратной стороне то есть присутствуют грифели смены в количестве трех штук ну и четвертый посмотрите может, самой ручки для замены также их можно докупать если вы быстро расходуете их и грифель у вас приходит негодность так здесь у нас Отсек для прием... ну, вернее, не приемника а для испускателя волн и датчик, который непосредственно крепится в компьютер. А здесь просто он хранится. Он достается. Накладывается и хранится. А здесь передатчик. Так, и здесь же располагается аккумулятор который заряжается до USB ну, от USB, но ну, и в течение там определенного времени до 5 часов можно использовать этот планшет в беспроводном исполнении. Так, мы есть, вот области которая действует эта ручка. Ну и также кнопки, которые назначаемые. Так, ну и сейчас посмотрим, как с по помощью этого графического планшета работать в некоторых редакторах. Смотрим. Так, ну давайте подключим планшет вакуум к компьютеру. Так, ну это я вот уже ввожу на планшете. Вот нажимаю правую клавишу. клавиши верхнюю так и откроем огромное печенье ну вот, как видим здесь можно настраивать перо как вы хотите, чтобы осуществлялось действие настроить кнопки можно, четыре дальше показывается как отображается так ну и экранное управление задать можно так ну это стандартная программное диспетчение ну давайте откроем редактор например это так ну и вот все что хотели показать в данном видео то есть принцип работы и распаковки графического планшета фирмы вакуум считается самой лучшей по исполнению ну и удобства планшет начального уровня чтобы примериться вам стоит ли вам докупать в дальнейшем другие версии в том числе и про ну, который уже функциональные возможности намного выше чем вот в данном планшете то есть это только для начального уровня так ну, всем спасибо за внимание кому было полезно до новых встреч до новых распаковок до свидания.